Ну вот, наконец, Horizon Падающий нуль» вышел в свет на ПК, и огромное количество фанатов теперь может насладиться игрой на богоподобных пеках. Правда, сами пеки оказались иного мнения. Да, не прошло нескольких дней, как тема ролика повторяется сам в шоке. В конце прошлого я озвучил мысль, что было бы забавно, если бы обзоры на игру вышли смешанные, вот тогда можно было бы поглумиться. И вчера вечером меня ждало потрясение. Только главный момент в том, что я хотел, чтобы люди непредвзято оценили игру, и чтобы наши мнения по возможности совпали. А тут ни о каком глумлении речь уже не идет, ребят. Людей банально кинули на бабки. Да, история с «Бэтмен Архем Найт» повторяется. Добро пожаловать в 2020 год. Стим уже почитал количество отзывов, больше 7 тысяч на данный момент, больше 7 тысяч человек, купивших игру... И они теперь не в состоянии ее даже запустить. Классно, да? Зависание, провисание, загрузки по 20 минут, а также FPS в районе от 10 до 40 на машинах, стоимость которых оценивается в сумму с тремя нулями. Тех самых говно-пек, на которые любят ссылаться некоторые индивидуумы. На фоне этого я очень рад, что и сам я и никто из моих подписчиков не купил мне ПК-версию для составления вердикта по портированию игры. Вердикт тут можно составить не играя, а просто по отзывам в стиме. Людей просто бомбить с невероятной силой. возврат от товара прочится в каждом третьем четвертом обзоре, половины из которых матерная, а значит Steam их потом удалит и как бы обзора значит и не было, оценка выправляется в положительную сторону, ну удалил уже он мой обзор со словами тупое говно тупого говна на Dark Souls ремастер, очень интересная система, ну так вот, людей можно понять, ведь сначала же она стоила 900 с хвостиком рублей, что заметьте, вполне адекватно для игры 2017 года выпуска, то есть ей уже 3 года на момент адаптации. И, конечно, предзаказавшие счастливчики урвали этот шедевр за косари. Ну, около того. А потом цена взлетела втрое практически. Сейчас она составляет 2800 рублей, что как бы намекает, что это новый тайтл 3А-класса. Но нет, нет, это все еще посредственная игра трехлетней давности. Почему она посредственная? Можете посмотреть мой обзор. Он по подсказке сейчас высветился у вас, а вы не заметили, как обычно. Честно говоря, если ситуацию со стоимостью игр на плойку можно обосновать чем-то, кроме жадности, то ситуацию с такой стоимостью портированных старых игр, возможно, тоже можно как-то обосновать, но мне приходит на ум лишь жадность издателей. Понимаю, деньги нужны всем, кокаин подорожал, шлюхи ломят цену, а мои шутки все так же тупые и бездуховны, но есть мнение, и судя по отзывам в стиме не только мое, что это немного эребор. Ну, впрочем, нам не привыкать покупать качественные тайтлы вроде Last of Us 2, дополненная версия за 6 тысяч выше, мы ж в конце концов с вами Сонибой, и мы сами выбрали этот путь. Да, братья Sony не те, что тут к вам присобачился, нет? Двигайтесь. Ну так вот, ёпта, а можно соответствовать хотя бы этой сумме? Я не понимал творящегося с Batman Arkham Knight тогда, в 2014 кажется, году. Не понимаю и сейчас ситуацию с Horizon. Игра в раннем доступе лежала два месяца. Неужели за два долбаных месяца нельзя было запустить ее на чем то стоимость не с пятикомнатную квартиру хотя я не уверен что даже на таких квантово нейтронных компьютерах там все нормально шло нет ну просто как как это работает как создается такой уровень оптимизации М -м, у меня представляется знаете какая картина ассасин да ассасин нет не крит, а просто ассасин или как говорят японцы ассашин вот тот самый ассашин пока все спали или отмечали грядущий успех за 10 минут до релиза пробрался в серверный зал стима и, проползя охрану по потолку, как спайдермен, подменил копии или запустил туда гадкий вирус, который испортил оптимизацию. Ничем иным я это не могу объяснить. Игра просто не запускается. То есть, вообще практически никак, практически ни у кого. Самые счастливые люди тут это те, кто пишут, что, мол, прошел обучение на 10 кадрах. Счастливцы, у вас хотя бы обучение запустилось. Люди по полчаса наблюдают экран с настройкой конфигурации и это на тех самых рекомендованных конфигурациях машин. Некоторые полагает, что начальная заставка просто сжирает всю оперативку, или я даже не знаю, что это за черное таинство там творится. Судя по описаниям, игра просто запускает, не знаю, майнер на машинах пользователей и еще больше обогащает издателя. А чем еще объяснить тот факт, что это даже не запускается до меню? Нет, ну так если подумать, ее же все-таки тестировали, ее же, в принципе, хоть на чем-то, хоть раз запускали после конвертации. И вот у меня вопрос, на чем? На чипе скайнета, который настолько производительный, что оптимизировал ее сам на ходу по ходу загрузки, что ли? Самое забавное то, что это еще не самое забавное. Оценили игру, слов, да? Да, я такой. Находятся люди, которые оправдывают это. Да, я неспроста вначале сказал, что фанаты ждали игру. Думающие люди подумали. Еще один каламбур, а? Как можно быть фанатом того, что ты в принципе даже не пробовал и о чем еще не знаешь? «Можно!» Сам наслышан о таких. фанатизме, как в таковом, не вижу ничего кромольного, если он в меру. Я назвал бы это так. Острое желание прикоснуться к объекту заочного обожания. Такие люди не хотят слушать критики, впрочем, это их проблемы. Но есть более продвинутая форма жизни, форма этого биологического организма. Та, что защищает творение даже в случае его полнейшего провала. А как у нас привыкли защищать что-либо в интернете? Правильно назови всех тупыми низшими существами. Можно еще приписать, что у них руки кривые и попросить выкинуть в окно монитор. Хей! Местная шутка, потом смеетесь. И когда игра откровенно кривая в некоторых аспектах, ее еще худо-бедно можно оправдать такими вот тезисами, что они, кстати, и делают. Но, казалось бы, вот игра вышла такой, что не запускается вообще ни у кого практически. Кстати, хотите взглянуть в лицо оценочной системе Steam? Помните, я сказал, что обзоров на момент написания ролика больше 7000? 57% из них положительные. Только загляните в положительные, что вы там увидите? Да, все то же самое, только эти люди уже играли, ну, некоторые из них уж точно, и авансом ставят игре положительную оценку. Особенно это классно смотреть, когда люди прошли игру на ютубе и оценят ее положительно. Тем самым, как бы говоря издателю, «Не-не, ничего, мы все понимаем, вы же сделаете патч». «За два месяца не сделали, ну, мы еще полтора года подождем, мы же такие, ух, терпеливые». «А, игру вашу заранее похвалим, да». Под положительными отзывами советы как правильно держать шаманский бубен во время пляски, чтобы у тебя увеличился шанс на благополучный запуск этого великолепного продукта. Ну так вот, возвращаясь к теме, эти хотя бы не агрессируют, но есть и те, кто хвалят продукт. Игра супер, сюжет супер, оптимизация супер, а вы как думали, обзорочки видимо тоже супер. А те, у кого не запускается, да вы просто лохи, выкиньте свое ведро в окно, знакомо, да? Или хотя бы обновите дрова, для вас же, кретинов, выпустили новые. Да, таким людям иногда не приходит в голову, что есть те, кто умнее их, и этот кто-то, прожигая стул, уже попробовал и дрова обновить, и, возможно, даже комп, не приведи господь. Ну вот, а вы говорите объективные оценки. Угу, сейчас. Вся объективность этого мира сосредоточилась на моем канале, чудесном и скромном. Кстати, спасибо, что подписались. Это намек. Толстый, как троллинг Сони Боев в комментах к обзорам. Оказывается, существует шутка вроде «Спасибо Сони Боем за бета-тест». Так встречают портированные игры. Теперь же Сони Боево все отыгрывается на ПК-боярах, платя им той же чеканной монеты. «Спасибо ПК-боярам за бета-тест». Хотя в этом случае хохма лишена всякого смысла, но их можно понять и простить. Они заслужили поглумиться над нами. Потому что такое бывает действительно раз в несколько лет. Как солнечное затмение, как пролет Нибиру над Челябинском. Короче, ситуация просто аховая. Ребят, отложа в сторону все эти шуточки-прибауточки, мне действительно жаль, если вы потратили на эту игру 3000. Надеюсь, вы сделаете возврат средств, и он пройдет без проблем. И обычно я такого не советую, ведь я сам за лицензию всегда, но даже если вы хотите поиграть в игру, верните средства и скачайте ее с тарента. Тем, кто купил ее за тысячу, я тоже сочувствую. Да, вы потратили втрое меньше, но вас в каком-то смысле и обломали больше. Вы-то думали, что вы урвали куш, а это оказался куш говна, уж простите за такую аппетитную метафору. А теперь остается только отплеваться. Ну и моя маленькая мечта о том, что игру постараются оценить новые игроки непредвзято, тоже канула в лету. В Sony не стали бы покупать одну игру два раза, только ради положительного обзора в Стиме. Это... Недостижимая степень маразма, хотя неординарные личности, разумеется, встречаются везде. А вот те, кто ждали или не ждали игру, могли бы взглянуть на нее без свойственных консольщикам фанатичности и обожания. Теперь же, как ни посмотри, все отзывы и положительные, и отрицательные будут крутиться вокруг оптимизации, как в случае с Бэтменом. Horizon Arkham Knight, что сказать. И я согласен с одним из обзорчиков. За такие деньги это уже воровство. Ну ладно, не унывайте там. Планета от такого все же не остановилась, вроде. Но с по ветру, до встречи.